Когда вам звонит потенциальный покупатель, вы сообщаете, что квартира стоит 3,5 миллиона рублей, при ее рыночной стоимости 5 миллионов. Если клиента все устраивает и он хочет эту квартиру приобрести, вы заключаете с ним агентский договор, прописываете комиссию. В данном случае комиссия может составить примерно 300 тысяч. Соответственно, в договоре вы прописываете, что предоплата по агентскому договору составит, например, 100 тысяч рублей. Не забудьте про пункт, в котором пропишите о том, что после покупки объекта с торгов клиент должен выплатить оставшуюся сумму комиссионных. В таком случае после покупки объекта вы получаете еще 200 тысяч рублей. В итоге ваша общая сумма комиссионных составит 300 тысяч рублей, как и было оговорено изначально. Друзья!